Ну можешь тонкой линией, как вот мы листики состыковывали, тонкой линией. Видишь, оно у тебя отдельно, как будто пальто ну, и да, шапка. А должно как листик и цветочек, помнишь, как мы соединяли? Так вот сюда его как. Нет, нет, тело у бабочки тело-то, к голове ты его прилепи и оно че аккуратненько так чтобы за горло брать можно ну и можно остренький внизу сделать и рога тоже можно прилепить главное мужу в будущем не класть Прикольно. Ох, прикольно как! Красиво! Сердечко сделаю, да? Так, что, куда, кому? Ну, да. во! Вообще другие дела. Да, вообще. А это лишнее потом сотрешь. Вот Только линию вот так, разную да? делай, ажурную. Так, там, не вижу, просто, как а, так, что ли? Так. А здесь? Уже лучше, но чтобы у тебя треугольника сверху не было, чтобы треугольник был только по бокам. Видишь, они у тебя слеплены крылья? Юль, покажи. Видишь? А внизу у тебя вообще идеально. Во! Крутец!